Hyundai Акцент вернулся. С такими заголовками вышли многие средства массовой информации. Но не российские, а казахстанские. Там под именем Акцент продавался Solarius российской сборки. Итак, производство модели на алматинской площадке Hyundai Trans Казахстан действительно возобновилось, и автомобили из первой товарной партии успели разойтись по местным автосалонам. При этом комплектующие для сборки завод собирал практически по всему миру. Так компоненты приходят из Китая, Индии, Кореи и России. Пока выпускается единственная версия бестселлера со 123-сильным мотором и 6-диапазонным автоматом. В списке оснащения значится базовый набор вспомогательной электроники, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних кресел, а также кондиционер – Штатная медиа оснащена 5-дюймовым экраном. Рекомендованная стоимость такой машины составляет 9 миллионов 900 тысяч тенге или 1 миллион 360 тысяч российских рублей. Думается, при такой цене казахстанский акцент пользовался бы успехом и в России. Напомним, что петербургский завод, где делали солярисы, остановился 1 марта этого года из-за логистических трудностей. С тех пор компания продлевает сроки простоя. А осенью появились слухи, будто корейское руководство готовится продать этот актив. Однако позиция боссов Hyundai, видимо, остается выжидательной. Во всяком случае, в российском офисе журналистам сообщили, что режим простоя продлен до конца этого года. И это на самом деле неплохой знак. Ведь простой точно лучше закрытия. И продолжая тему остановленных заводов. Напомним, в июне из-за антироссийских санкций финская шинная компания Nokia Tires» решила покинуть российский рынок. И поэтому завод во Всеволожске решили продать нефтяной компании «Татнефть». Сейчас сделка в завершающей стадии. Уже поданы соответствующие ходатайства для рассмотрения федеральной антимонопольной службой. По прогнозам, чтобы перезапустить производство татнефти потребуется от 4 до шести месяцев. Предполагается, что делать покрышки будут уже под новым брендом. Как пишет ТАСС, выступающий оператором завода юрлицо ООО Nokia подало заявки на новые торговые марки и товарные знаки. Это Trostan, «Иконан» и «Икон». Соответственно, для шин могут использоваться любые из этих наименований, либо все вместе. Фины продавали покрышки под двумя брендами Nokian и Nordman.